привет друзья для тех кто не смотрел мой предыдущий фильм смотрите пожалуйста ссылку в описании под этим видео напоминаю что я рассказывал о теплоходной стоянке под названием валаам и вот я продолжаю свой рассказ нас ждал санкт-петербург пока мы э, до него добирались на теплоходе было не скучно Каждый день были концерты, в которых я э, участвовал, так что скучать не приходилось. И вот, наконец, знакомая пристань в Питере. И с утра я решил съездить вместе с туристами на экскурсию в Кронштадт, где я еще ни разу не был. Что такое Кронштадт? Оказывается, как и многие, я мало что знал об этом острове. Ну, знал, конечно, что это стратегический объект, что там несут службу э, матросы, и, пожалуй, все. Так вот, во-первых, этот остров назывался раньше Котлин, и это был пограничный остров со шведами до начала 17 века. Он был безлюдный, нежилой. Также я не знал, что в акватории Финского залива в этом месте глубина, всего-навсего не более 6 метров. Представляете? То есть для судоходства больших кораблей это непригодно. Шведы захватили этот остров в 1611 году и построили крепость Шанс. В том месте, где река Охта впадает в Неву, то есть на Заячьем острове. Причем современная Петропавловская крепость почти точно напоминает в плане крепость Ниншанс. А по сути, это был шведский город с двадцатитысячным населением. И согласно Столбовского договора между Россией и Швецией в 1617 году, остров также стал принадлежать шведам. Если вы посмотрите на карту, то увидите, что остров Кронштадт, э, Котлин, э, чем-то напоминает э, стрелу, направленную в Балтику. Разумеется, это был очень выгодный форпост для защиты города от кораблей с моря. И вот здесь, друзья, внимание! Знаете ли вы, что город Санкт-Петербург появился не на том месте, где он сейчас, а на острове Котлин? да да именно так кронштадт это и есть санкт-петербург того времени просто историки знают об этом хорошо но как говорится боятся нарваться на неприятности которые столь характерны для нашего времени вот взгляните на эти карты это карты времен с 1704 по 1710 годы и обозначают весьма четко город Санкт-Петербург. Видите? Он на острове Котлин. А вот эта карта вообще фантастическая. Сделал ее француз Адам Брант, посол его царского величества. Карта 1722 года, и на ней виден не только Питер на острове Котлин, но и граница, которая отделяет новогородские земли от вражеских земель. И названия этих земель совершенно не наши, а шведские. Вот посмотрите, эта гравюра также многое объясняет. Все думают, что это корабли в Неве и на берегу домик Петра, не так ли? Ну а тогда при чем здесь надпись наверху Котлин Остров. Да просто эту картинку в исторических учебниках часто показывают без верхней надписи и называют ее Санкт-Петербургом. Вот как оказывается. И еще, если вы внимательно посмотрите на Шведскую крепость Ниншанс, вот взгляните. А затем на Google карту современную, сегодняшнюю гугл-карту этого места, то вы увидите остатки фундамента этой крепости. Видите в центре белое пятно? Весь этот интересный материал я обнаружил в интернете и ссылку даю вам в описании под этим видео. Вообще, история нашего Отечества настолько загадочная и имеет столько необъяснимых фактов, что просто диву даешься. Что же сделал царь Петр в первую очередь, когда начал войну со Швецией? А используя тот факт, что на зиму корабли шведов уходили в незамерзающие воды, в результате военных действий русские захватили этот остров и нарекли его кроншлот – коронный замок. Это случилось в 1704 году, а позже Петр I построил там крепость, которую назвал Кронштадт. Это, в принципе, и переводится как город-крепость. И там началось развитие и укрепление всяческих базовых строений, причалы для швартовки кораблей, ремонтная база, адмиралтейство. Первое адмиралтейство, кстати, было именно там. Короче, это создавалась база российского флота. Также было возведено в акватории рядом поблизости было возведено несколько небольших островков с крепостями, фортами для надежной обороны и за всю последующую историю здесь не прошел ни один вражеский корабль. Мне было интересно узнать как строили эти острова для фортов оказывается сколачивали деревянные ящики в виде куба размером 3 на 3 метра туда засыпали землю с камнями булыжниками и сбрасывали в море а теперь представьте сколько надо было сделать таких ящиков чтобы поднять землю на высоту больше 6 метров сделать площадку под строительство каменного бастиона форта, да еще построить сам форт. Это был, конечно, каторжный труд. Кстати, уже после Петра I строительство фортов продолжалось, и вот здесь вы видите форт Александр I, который был скопирован Наполеоном Бонапартом во Франции, и сейчас это форт Бояр. Так вот, Петр Первый расположил форты таким образом, чтобы они максимально приближались к фарватеру. А фарватеров в этом месте Финского залива было всего-то два. Представляете, для свободного судоходства очень даже неудобно. Вообще, в то время Финский залив называли Маркизовой лужей. Кстати, форт Александр I был построен уже по новой технологии. Чтобы поднять землю на уровень, превышающий глубину в 6 метров, вбивали сваи в дно, а между ними сбрасывали камни. Так что этот островок стоит на каменном фундаменте и было использовано более 5000 свай. Сверху этот форт напоминает боб размером 90 на 60 метров. Гарнизон состоял из тысячи человек, и внутри этого сооружения было все для того, чтобы вести длительные военные действия: склады с провиантом, орудия в количестве 137 пушек и всякое разное. И вы знаете, друзья, я ведь рассказал вам далеко не все о том, что сам посмотрел на Кронштадте, поэтому я решил пока на этом остановиться, а в следующем фильме я